Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Бер Андрей и Владислав Челпаченко. Один из частых вопросов от наших подписчиков и клиентов звучит примерно так. На каких конкретно партнерках вы зарабатываете и что вы для этого делаете? Вы можете нам показать шаг за шагом свои результаты и свои кейсы? Именно это мы упаковали в наш новый продукт топ-10 партнерских программ 2014, в которых мы показали самые прибыльные партнерские программы, которые дали нам максимальное количество прибыли за последние шесть месяцев. И в этом видеокурсе не только эти партнерки и как них зарегистрироваться, а конкретные инструменты, конкретные письма с рекламными заголовками, с рекламными инструментами и еще некоторыми техническими нюансами, которые мы решили поделиться с вами для того, чтобы вы начали зарабатывать уже завтра. На своих экранах вы видите доказательства того, что это действительно так. И вот несколько скриншотов, которые отображают наши реальные заработки в некоторых партнерках, которые как раз мы и раскрыли в нашем видеокурсе ТОП-10 самых прибыльных партнерских программ 2014. Итак, что вы получите, изучив данный видеокурс? Во-первых, это 10 проверенных партнерок, которые гарантированно приносят прибыль. Вы прекрасно понимаете, как трудно выявить из огромного количества партнерок топ-10 самых прибыльных, которые приносят действительно хорошие результаты. Узнаете, какие продукты в этих партнерках продаются лучше всего. Скачайте готовый комплект проверенных и оттестированных рекламных материалов. Увидите, что конкретно и как это нужно делать, чтобы повторить наши результаты. Научитесь делать партнерские продажи на автопилоте и многое-многое другое. Кроме того, данный видеокурс сэкономит вам огромное количество сил, времени и энергии. Вы прекрасно представляете, как непросто выявить из огромного количества партнерских программ те, которые действительно приносят хорошие заработки. Данный видеокурс покажет вам клик за кликом, что делают профессионалы для высоких заработков и как то же самое можете повторить и вы. И наконец научат секретной схеме заработка на партнерках в режиме автопилота. Сейчас об этой схеме знают только несколько топовых партнеров и совсем скоро можете узнать и вы. Данный видеокурс можно заказать только в течение 60 минут с момента попадания на эту страницу. И это ограничение мы сделали специально для того, чтобы его смогли приобрести только те, кому это действительно интересно и только те, кто быстро принимает решения. А теперь к самому главному. Сколько же стоит данный видеокурс? Мы прекрасно понимаем, что начинающим партнерам нужна реальная помощь в виде конкретных инструментов, пошаговых инструкций и проверенных кейсов, на которых гарантированно можно заработать. И, конечно же, это не должно быть сильно дорого, чтобы каждый начинающий партнер мог это себе позволить. И, конечно же, это не должно быть бесплатно, потому что, как вы знаете, бесплатно не ценится, не внедряется и не работает. Поэтому специально для вас мы сделали антикризисную цену, которая составляет 490 рублей. И еще раз хочу вам напомнить, что данное предложение действует всего лишь 60 минут и больше никогда не повторится. Чтобы получить готовые инструменты, которые гарантированно приносят хорошие деньги, нажмите на кнопку «Оформить заказ» и следуйте дальнейшим инструкциям.